Вы смотрите народный проект Узбекистан на канале «Диалоги о рыбалке». И мы сегодня в один из древнейших и самых сказочных городов Узбекистана в Бухаре. А еще Бухару называют «жемчужиной Востока» – музеем под открытым небом. И сегодня мы с Аквойбеком решили съездить на рыбалку на озеро Девхана, логово дьявола, в надежде поймать хоть какую-то рыбу и отдохнуть душой. Аквойбек, поехали? Поехали. 28 миллионов лет назад исчезло Великое море, тезис. Уходя, оно оставило наследство человеку, бескрайную пустыню козылком. Козелкумы часто обманывают туристов, которые ожидают увидеть бесконечные песчаные дюны вокруг. Наша пустыня совсем другая, она живая, вся светет и пахнет. А если присмотреться, то под каждым кустом и за каждым камнем вы сможете увидеть жизнь. Самое красивое время для козылкума весна. Это время бурного, но очень короткого цветения. Влезает зеленая трава, цветы, кустарники покрываются зелеными шапками, и это настоящее чудо. Пустыня Козылкун стала местом обитания ста видов животных и растений. Она не такая пустынная, она живая. Доказательства тому встречались на каждом шагу. Осномерки Зулкума включают в себя млекопитающих и птиц, и змей, а также ящериц, баранов и черепах. Некоторые обитатели пустыни настолько маленькие, что заметить их можно лишь хорошо присмотревшись. В Узбекистане встречается около 10 видов скорпионов, около 20 видов фаланг и более 100 видов пауков. Наступил май, воздух теплый, весенний. Даже несмотря на порой поднимающийся ветер, сливающийся дождь, уже нет прежней прохлады. Даже хмурое небо не затмит всех красок зелени и цветов. А ветер всего лишь разносит приятный аромат этой красоты. Белое воздушное облако неторопливо проплывает по небу, а в душе так тепло. Приходом весны природа наполняется уже не хмурыми серыми холодными красками, а яркими, зелеными и наполненными жизнью. Но погода остается все равно переменчивой на протяжении всей весны, то тепло словно летом, то пасмурно и прохладно солнце осенью. Озеро делхуна что в переводе на русский, означает логово дьявола. Находится это озеро 150 километров от города Ухарай. Средняя продолжительность поездки на машине составляет около трех часов. Половина пути до озера – это асфальтная дорога, а вторая половина – это грунтовая дорога и пески. Подъезжая к озеру, сразу можно заметить, что озеро находится в низине. В некоторых местах спуск в воде затруднен песчаными склонами до 50 метров. Озеро небольшое, берега бесформенные, есть неглубокие заводи и глубоко заходящие выступы в озеро. Средняя глубина до 15 метров, а максимально больше 100 метров. Новость за имеет небольшие полосы отрасли. Но и на больших расстояниях водоросли тоже присутствует. Вода в озере поступает весной через канал, а выхода с озера нет. Поэтому вода и озер Ну вот и наконец-то мы приехали на озеро Делхуна, Логова Дьявола, с Артурчиком. Сейчас начнем рыбалочку, Артур. Наконец-то. Ну, дорога у нас была тяжелая, конечно, около четырех часов. За него правильное да. время? 4 часа, ну, я могу сказать так, что я поражаюсь от вашей оперативности. Четыре часа назад я только начинал заниматься своими повседневными делами, работа, костюм. Прошло четыре часа, я уже здесь. Ну, хорошо, ковбой бег, хлеб я забыл, мой косяк. Вот, вот, вот. Это самое главное. А как тебе вообще лазера понравилось? Озеро, в принципе, хорошее. Значит, это один из моих самых любимых хозяев. А почему девхана? Логово дьявола, говорят. Ну что-то в переводе. Здесь очень много, знаешь, над летним озером очень много легенд. Я не знаю, насколько это правда или нет. То кто-то видел здесь змей огромных. То, что со мной здесь очень большие водятся, я так знаю. Потому что в этом году э, мои друзья поймали голосомов. Около 4 метров. Интересно. Даже один лежит рядом с самым. Там можно даже определить размер сам. сколько по диаметру человека есть, разница а правда то, что здесь спадины, да, более 100 метров? Больше 100 метров, да, впадина есть. Наверное, есть -за метров. Наверное, из-за этого и отсюда и название этого озера, где мне, Насколько я помню, мы с друзьями сюда приезжали года два назад, три Клев идет только ночью. Да, ночью. До да. 5 часов утра хороший клев. Как солнце поднимается, солнце и все, клев тормозится. Одна, еще одна особенность этого озера. Днем, в принципе, здесь затишье. Штиль, как сейчас, в принципе. Это можно здесь пока подготовиться, а ночью начинается самая рыбалка. Давай мы начнем с тобой уже. Научим свои удочки. Можно? Расчехлять будем ночью. Давай ставь. Артур, с чего началась у тебя любовь к природе, рыбалке? О, первое знакомство с дикой природой у меня началось в три года. У меня деда своей дружной компании выцепили и забрали всю разумную жизнь, в принципе. Уже юность, молодость я посвятил охоте, рыбалке. Ну, рыбалки в основном рыбалке. Потому что здесь я как-то она более гуманная, что ли, так сказать. Узбекская природа, она вообще настолько разная, настолько своеобразная и обширная, что ты можешь рыбачить здесь, в плюс 35, а через 3 часа ты можешь уже стоять в куртке где-нибудь, на речке, в горах, в Кашкадаре и рыбачить просто на маринку. Ну, Артур, сейчас 35, я понимаю. А когда июнь, июль, это плюс 75, это вообще. Это кошмар. Это кошмар. Ну, зато что... как, как хорошо. Ну, да. И парилка не нужна будет. Не нужна, но зато приезжаешь уставший, но такой довольный, как барсук. А самая большая рыба, которую ты поймал? Какая рыба была? Да, это было в годы студенчества, килограмм. 8. На сачанкуле ловили по 2 три по килограмма судака. Тоже килограм да? восемь да. это сазан на каракири. А вот именно в Девхане, что тебе приходилось ловить? Озеро Дьяволо, лобовое Сазан? Сазан. Асанал сазан, да. Нет, Нет. Судаков не я лично не ловил. Говоришь, что глубинные судаки здесь и есть. Но судаки очень хорошие. Падина есть. такая, то и судаки глубинные есть. Но здесь ловить не приходилось. Артурчик, по-моему, что-то клюнуло мне. Вот, вот, вот что-то, вот, вот что-то, что-то, что-то красивый красивый, смотри, какой жёлтенький. Вот, друзья. Поздравляю. Спасибо. <свят> <свят> Вы держите какую-то слиток золота? Да о чем говорил, что мы как золото светик получается. Аквабек, знаете, это озеро в принципе славится такой рыба она очень горит, она золотистого цвета с вода еще чисто а она, она немного соленая но она чистая да она соленая ну, что отпустим Биб? конечно Первая. дай бог что не последний уплыла иди папа позови или дедушку а лучше и папу идет деду. и дедушку да? Для каждого рыбака рыбацкое счастье – это что-то свое, что-то особенное. Такое чувство, когда понимаешь, что все остальное вокруг не так и важно, а душа просто падает и хочется жить, и делать что-то хорошее, отчего всем окружающим становится тепло и хорошо. С другой стороны, рыбацкое счастье – это личное. О чем не станут кричать, а просто молча примут этот дар и вновь окунуться в жизнь. Рыбацкое счастье для каждого свое. А если серьезно, рыбалка – это не только приятное увлечение любимым занятием огромного населения планеты, но и ниточка, связывающая с живой природой. Да, вроде что-то есть. И... Сопротивляется хорошо. Не умелость, вот, Да, вот саданчик, вот, кажется. Вот и вот, вот, вот уха у нас готова. Еще пару штук и уха готова. Не-не-не. не. не, не, не, не. А, как... У меня для вас херпич. Какими ухами херпичами херпичами? Ох, какой сазанчик, смотри. Ну я докажаю, что они стандартные. Красавец! Какой-то косяк. Уха? <связываю> Нет. А -а -а. Теперь, теперь для, от меня сюрприз вам. Вы меня сегодня сюрприз устроили, вытащили меня на рыбалку. <связываю> теперь, теперь я сюрприз устрою. А тогда отпусти, пусть побед. Ну давай. Пусть Катыш мамой позовет. Красавец! Красавица. Атур, этим она интересна, рыбалка. Волк. Тут даже мелочь, а, она... Общение. Да. Хотя и не скучно сидеть. Тут даже кульет маленькая рыбка, но все равно вот получаешь удовольствие, когда его вытаскиваешь. Колоссальное правильно? удовольствие. Согласись? Приезжаешь с, с рыбалки, отдыха... как будто чувствуешь, что отдохнул. В принципе, и работы много. И не каждый день на природу выезжаешь. Конечно. Ну что, друзья, почаще надо въезжать в природу, на рыбалочку. Правильно, Артур? Согласен? Надо любить природу, уважать. Природа отнесется к вам также с уважением. С этим согласен. Всем особенно рыбакам известна пословица, смысл которой состоит в том, что время, проведенное на рыбалке, не учитывается богом жизни человека. А кому хочется подальше жить? Правильно, всем. Просто не все знают об этой пословице. Смотри, смотри. Это что такое? Покрупнее, кажется. А, нет, это, это парочка, это дублет, так говорят, да, кажется? Смотри, смотри. Сазанчики, да, уго? Да. Да, На, подержи удочку мне. меня. Освобожу я их. Смотри, какие красавицы, Я уже начинаю задумываться, а не смотрит ли реально душу, а? А ты идею бросил, что надо их отпускать. Я тоже отпускать, надо беречь природу. Все, согласен, согласен. плюнувает чувствовать да. ну давай вот еще я тебе помогу вытащить ты, ты. хорошо сопротивляется да. хорошо сорвался да не. а, нет вон вон есть Ой, вот да. вот а давай я тебе сейчас помогу вон еще здесь кусок сетей смотри какие люди, они хорошие, сетями Ну есть такие. Вот видите, да? Сношные дьяволы. Даже браконьеры аж туда доехали. Надо жечь их. О! Вот карпик. Карпик. Смотри какой. Это, Это... зеркальный кар. Зеркальный, да, получается. Зеркальный кар. Как тебе такая красавица? Отличная рыба. Отличная, да? Да. Отлично. Очень красивая. Красивая. Допустим? Конечно. Пусть плывет. Пусть, Пусть растет. Она, она выросла. выросла. Дай бог, через пять приедем с тобой на рыбалочку. Да, да, если он попадет, он уже, наверное, килограмм 20. Да, наверное. Да. Она или он, я не знаю, смотри, как плывет она. Этим интересна эта рыбалка, знаешь? Когда, когда свежий воздух, когда опускаешь. Когда их опускаешь рыбу, ты еще лучше, по-моему, получаешь удовольствие, чем его забрать, резать, жарить и кушать. Мне кажется, будет вот больше удовольствия, я получаю, когда вот да его вытаскиваешь и когда ты его отпускаешь. Кобяк, порезать и пожарить. Мы сейчас порежем и пожарим баранину. вы тогда продолжаете рыбачить, ага. я пойду подготовлю праздничную Все, договорились. Ну, вы потом присоединяйтесь. Я подойду я тебе помогу. Расскажу. Все, я помогу тебе, подойду, хорошо? Отлично. Рыбалка Капрасе – это целая процедура, которая начинается за несколько дней, а то и за целую неделю. Посматриваю комплектацию по несколько раз, чтобы я ничего не забыть. А кто я вижу, процесс пошел. Семимильными шагами в сторону заключительного этапа. Что мы сегодня готовим? Сегодня готовим праздничный ужин. Почему праздничный? Наверное, инициатором праздника вы. Могу назвать вас. Потому что мы меня все-таки пригласили на эту рыбалку. Для меня это праздник. Для меня это не очень приятно это слышать. Артур. Просто я, у меня нет слов. Если я смог сегодня устроить этот праздник, мне это приятно. А это я слышать. для вас устрою праздничный ужин. Я это вижу. А что нам для этого нужно будет? Готовим казан каба Это национальное узбекское блюдо. Национальное узбекское, узбекское блюдо. блюдо. Это раз. И это самое вкусное национальное узбекское блюдо. Это два. Для этого блюда потребуются следующие ингредиенты. Это молодой картофель. Это корейка молодого барашка. Ну и, конечно, узбекская зелень. К узбекской зелени можно добавить еще сбор приправ, собранных это уже к мясу, да? Это конечно, все конечно. конечно. Это мы будем делать. Тогда я тебе помогу. И вместе да. мы с тобой приготовим это блюдо. С удовольствием. Расследите за костром. Порежем все остальное. Побеседуем. Все. Начнем тогда. Давайте я сейчас за костром посмотрю, а ты пока начни готовить. Итак хорошо на, накаленное, накаленное масло, масло ага. хорошо накаленное масло мы добавляем корейку молодого барашка он должен так прожариться до корочки <турас> Кула, от тебя очень тепло. Ветер поднялся. Я говорил про загадочность этого озера. Имею в виду погодные явления. Мы два часа назад купались тут. прожарить до корочки барашка в принципе это минуты 3-4 а чтобы корочка покрылась чтобы она, да? самое главное покрылся корочкой а тушить мы его будем в конце после того как мы прожарим угу. молодой картофель Итак, он у нас уже практически прожарился видите корочка какая, золотистая красивый-красивый Не прошло и пяти минут. Мясо готово. Мясо готово. Мы его убираем. Мы его убираем в стороночку. В стороночку. Мы его скоро, мы с скоро и вернемся еще раз. А сейчас наш в очереди картошка, да? Уже Следующая или? очередь картошка. картошка. Понимаешь, Пока Акаубек, мясо оставило все свои вкусовые качества вот в этом а, да. и Сверху мы сейчас просто закинем свежую, ненарезанную картошечку. И вот эти все золотистый блеск этой картошки, он только из-за этого баранил. Я был. тебя понял, давай пойдем. Это чуть, чуть поможете. Масло не растительное, а масло животное. То есть процесс кипения проходит чуть-чуть медленнее. Можно? можно. Давай. И еще на минут пять. Вот, Акулубек уже начистил Молоденький чесночок. Я уже заранее тебе все приготовил. Хватит. хватит этого? Или еще что да? Еще, еще Чесночка нарезать, да? Много не бывает. Итак, Акулубек, mm -hmm. можете сделать? Да, конечно. Минус куда вас идти? Мы вычерпываем часть масла. Это нам уже не понадобится. Я вот сюда поставлю что-то mm -hmm. горячее. Мы его оставляем совсем-совсем мало на донышке. Потому что основную часть времени мясо с картофелем у нас будет тушиться. тушиться будет. Он будет вместе с зеленью, с лучком с и с приправами. Чтобы я тебе давай подаю мясо. Да. да, мясо у нас уже в принципе... Огонь придется убавлять. Огонь мы убавим, потому что мы раскладываем мы равномерно. Красиво. Потому что барашек у нас молоденький. Ой, какой запах. Запах шикарный. Обалденный. Как сказали бы друзья, то, что -то, что -то. А, в принципе, мясо уже готово, торфостенелин. А здесь что получится, кажется, любители чем мясо? На любителя, на любителя. Добавляем лучок. Молодой, кальчик. Не жалеем травы, не жалеем специи. Самая вкусная еда в Узбекистане. Я согласен. Так, теперь соль и приправы, да? Совершенно верно. Запах шикарный. Обалденный запах. Надо мне чуть немного соли. Друзья, посмотрите, какое блюдо. Какой запах здесь, Артур. Самых сказки. Ты устроил настоящий праздник сегодня, знаешь? И рыбалка у нас получилась шикарно. Согласен. Перед ужином предлагаю, пока это все дело тушится, нарезать узбекский салатик. Давай начнем, тогда я тебе помогу. Отлично. уже устал, если честно, ждать. Я, у меня уже слюнить от этого запаха по всей пустыне, по всему озеру. Открой крышку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <рес> да. Посмотрите на этот цвет. Картошка крастенькая какая-то. Она впиталась весь с этим соком, да? Все, здесь все. Давай накладывай, я уже больше не могу ждать. Все. А то я сейчас, значит, ну на кушать. <смех> мяско, мяско такое. Жаль, что камера не может передать запах электрический. <смех> да, действительно здесь такой запах стоит. А картошечка такая красненькая, Она, смотри, какая. Хороший запах, отмененный. Вот это красота. Вот это красота, друзья, посмотрите. На И... природе всегда все удивило. Идем к столу? С удовольствием. Подводя итоги сегодняшнего дня, Артур, мы с тобой очень хорошо провели время. Отлично. Поймали несколько сазанчиков. Небольших. Небольших. Ну, Но... Но... размер рыбы не важен. Важен процесс, Васой Важен процесс. Тебе этот день понравился сегодняшний день? Очень понравился. Благодаря вам, спасибо вам огромное то, что все-таки вывезли меня с этого города на природу, пообщались, половили рыбу, сготовили вкусное блюдо. Только ради этих моментов стоит жить и, приезжать... и приезжать к нам в Узбекистан. Праздник удался. Праздник удался. Вы смотрели народный проект «Узбекистан» на канале «Диалоги о рыбалке». Встретимся в следующей передаче. Всем не хвоста, ни чуи.